Господа лунный свет Но мы больше не с тобой И свет уже не горит Я знаю твой телефон Хочу тебе написать Здорово. На некоторых серверах есть такое явление, когда люди живут в своем маленьком мирке и очень не рады тем, кто в этот мирок заходит. Обычно это не весь контингент, но все же определенная группа лиц. Суть в том, то, что живя в таком маленьком мирке, где у них уже принято не соблюдать, а иногда даже нарушать правила и не получать ничего за это, в один момент, мягко говоря, очень сильно удивляться приходу человека с острым чувством справедливости, который может наказать абсолютно любого и объяснить, почему кто-то был неправ. То, что чужаков не любят абсолютно везде, где бы они ни были. Это мы уже уяснили. Но что происходит, когда чужак начинает внезапно давать сдачи? Да, ребята, вы все правильно поняли, ведь этот выпуск абсолютно ничем не отличающийся от предыдущих пятикратно переваренный кау. Автор всего этого просто обыкновенная обиженная душнила, которая высасывает абсолютно любой аргумент из пальца, чтобы наказать ни в чем не повинных бедных игроков. Мне пора заканчивать со своим душным вступлением. Ребята, открывайте форточки, сегодня будет жарко. Мне кажется, что это скрипач, он восстанавливает контент из пальцев. Сосать! Сосать мусора! Мусора сосать! Директор! А провокация есть в каком-нибудь правило? Сосать! Мусора сосать! Сюда, сейчас. Гражданин, станьте, вот. расстанчика. <связываешь> Стас, что? Опа, вы <связываешь> а это с тобой? Пошел нахуй ещ ⁇ Не знаю, не он, не <связываешь> что-то. сам подожди. Так, подожди. Сука, ты охуел ты меня палкой а чем злой Скорее всего, они оба были под маскировкой за профессию ФБИ, то есть профессия ГОСа, но, очевидно, не стоило так яростно бить полицейского палкой просто потому, что он принял тебя за гражданского. Создавать иллюзию того, что ты реально гражданский, нужно далеко не тем, что ты стоишь с каким-то своим корешем в маскировке гражданского и хуй хуйсосишь какого-то полицейского, провоцируя его на обыск тебя. Это вроде бы немного попахивает джопабузом, но я отметил для себя только одно нарушение, а это фрикав, меня заковали в наручники без особых на то причин. Немного потом я отправлю его в бан за Джопа Бус И следом за ним отлечу за админобус я Потому что я должен был просто его тэпнуть И объяснить ему его нарушение Чтобы он сам себя забанил Ничего против не имею, мое наказание полностью заслужено Мне реально стоило подробнее прочитать правила Прежде чем что-то делать А это кто такой? Вот его мы точно не знаем, его мы сажаем <связать> Ладно, не Его не не этого не сажаем О, этого сажаем за, за что? За Или он с тобой? За то, что ты Нельзя. проник сюда. Нельзя так делать. Валят отсюда. А должно быть закрыто, давай валя отсюда. Понести вот этого вот, очень человека. Че за хуйня, че он злой такой, -то? Гражданин, покиньте территорию ПУ. Меня заковали в наручники, непонятно зачем. Фрикав. Пять минут Джайла, всего лишь. Два точка семнадцать. тебя за фрикав. Чего такое? На тебя жалоба за Фрикав. Ой, Фрикав. И я уже ну, запутался. Да. На тебя жалоба за Минобус. Потому что ты зажали, Джайл, такого же... Он тоже... Ты мог Но... чекнуть, блядь, или желал подать У меня вопрос Как? Либо так а, ну, Там да. в иконке пишется Ладно, бью а я не знаю такой команды. Незнание правил не освобождает от ответственности. Знакомьтесь, наборная обезьяна. А его помиловании я все же пожалел. На момент записи ролика он мог отлететь тоже за админобус, и это было вполне себе обоснованно. На меня пожаловался вроде бы один человек, и почему нас там целых пятеро, я совершенно не понимаю. Один что-то вкинул не по теме, другой это подхватил, и начинается зверинец. Почему администратор с этим ничего не делает, я тоже не понимаю. What What the я просто для этого, для этого сказал просто для вида держать разговор а может один кто нибудь говорить будет ты являешься Два, донатным три. запрещено Шесть. наказывать угу. игроков с донат привилегиями ди модератор и выше и выше если ты являешься сам донат а понял а гуга пон, а, можешь пожалуйста нажать Alt+E и привилегии. посмотреть в камеру Посмотри в камеру и нажми alt -E. Пиздец, то есть мы сидим с ребятами абсолютно адекватно, обсуждаем, почему я был не прав, они мне предъявляют какие-то пункты правил, с которыми я не спорю, но наборный администратор, который сюда вообще никак не относится, вдруг захотел сделать посмешище из игрока, который попал на жалобу. Я сейчас сижу и монтирую это видео, и с каждым таким вот разом, с каждым таким моментом я жалею, что не попросил его забанить за админобус. Нормально же, да, когда чел проходит набор, чтобы насмехаться над другими игроками, которые вот-вот получат наказание. Если я в своих роликах это делаю только с теми, кто этого заслуживает, то у этого челика нету абсолютно никаких границ, даже с учетом того, что он стал на админку недавно. Зачем? Для скрина, для скрина, для скрина, для скрина, для скрина. Я даже знаю для какого скрина. Для смешного. Ты мешаешь разбор. Да нет, я молчали. Ты мешаешь. Уйди, уйди. Прописывай бан уже, не плачь. Спустя почти сутки бана с меня сняли его, чтобы я смог нормально дозаписать материал, и у меня был готовый ролик. Огромная просьба этому сильно не удивляться, потому что это абсолютно обычный рабочий момент для медийки. Ну так вот, я снова зашел поискать нарушителей, но в этот раз я буду чуть более осторожным, чем в прошлый. При выявлении нарушения у кого-то, если это донатный администратор, то я его просто буду просить тэпнуться к себе в админ-зону, и там я уже буду объяснять, в чем его вина. То есть я не буду выдергивать их с какого-то возможного РП-процесса... Буду ждать, пока они тэпнутся ко мне сами. Будем объяснять, в чем они не правы. И буду ждать, пока они сами себя накажут. В случае с юзером или же другой не админской привилегией все несколько проще. Я сам его тепну, когда я посчитаю нужным. Потому что, ну, он же сам ко мне не тепнется, правильно? Точка, обратно домой заходим. Комендантский сейчас здесь. А я и так у себя дома. Вы не у себя дома. Я на территории своего дома. Не волнует вообще. Я Но дома. на улице. Я на территории своего дома нахожусь. Ну ладно. Еще четыре минуты, я пока просто сижу. А у вас это оружие заспокоит. Че, он сейчас страх потерял? Ой, извините, у меня так и день. Нарушение нон-РП, потому что он пытается помочь тому, кого он не знает в присутствии мента, который его заковал. Можно было бы, конечно, докинуть фер РП, но этот чел не конченный, он просто нарушил правила и допустил оплошность. Он не вел себя в принципе плохо и токсично. что что <Стану> а, Ой, <свист> я, это я, если что, это исправительные работы. Валентина. Валентина ТП. Привет. Здравствуйте, я тут. Привет, у тебя я увидел на НРП, когда ты подошел к левому человеку, пытаться его расковать отмычкой. Я извиняюсь, конечно, только можно мне не выдавать джайл, пожалуйста, я не хочу варну, у меня и так второй, я готов откупиться. Не, я не откупаюсь, сори. Ну ладно, ладно, джайл, ничего да, страшного, переживем. А меня типа отжалить от твоего имени не обязательно? Ну да, давай. Спасибо. Спасибо. Чурка чурка чурка чурка. Чурка, чурка, чурка, чурка, чурка Ивин Ой Я уже третий раз прошел Мне похуй, кто ты Ивен, Эван, тэпайся в Сид. У тебя ФК и армия ТРП Выдавай Ну, сейчас Сейчас, один, разберусь к Что это было, Сейчас я... Мне надо сейчас с одним разобраться. Я жду, жалко, когда он себе выдаст. Фрики у меня уже у одного есть. Это у меня фрики у Камбулад. Вот Аватарный ТРП. Не Камбулад нужен, подожди. У меня уже... У меня на меня есть уже Вы жалоба. Давай, на фрики джай. у Камбулада. Сейчас мне надо было поговорить. Бред. Далее идет АА ты что в уши думаешь, я тебе сказал, на меня уже жалобы зафрекил Сейчас я а за телепортирую Выдавай джайл, я разбираю эту ситуацию и да, жду и потом выдачи наказание Молодец Вообще врать нечестно да, давай его затулим нахуй. Пошли его тулить, блядь. блядь, там мусор на крыше сейчас ёбнет нас. Видишь, мусор. Пошли, блядь, его пидараса затулим нахуй. Очень по-рпешному, однако, бегать обсуждать через всю улицу, как вы затулите какого-то полицейского. А может просто его вот? где Блядь, где Карл Джонсон. Блядь, его здесь нету. Блядь, где его тогда еще искать? О, что такое, ребят? Что У такое? тебя нон-РП. Можно ты бегаешь и обсуждаешь убийство Копа по şöyle... улице... Удачи. Ничего не писал, <Needling> я удачи. Хотя он вроде бы достаточно адекватно общался в нон-РП обстановке. Поэтому, забираю свои слова обратно, он не бедлоет. Нет. Давай. Gonna <Nice> <scripturehea> <с nominees> <mad> <summer> Кто меня убил, интересно, я не понял, что там произошло. Система поиска пидорасов активирована. Причина убийства. Э, я смотри, я зашел, я грабил человека, и ты зашел. А ты был как так. потенциальный свидетель. Пидорас найден. Ну да. Ну смотри, я граблю человека, ты как потенциальный свидетель заходишь ко мне. Что я должен был сделать? Кстати, давайте там 10 тысяч уйдет отсюда, да? А я понял, разве что происходит? Ну я не а знаю, я не должен понимать. Ты не Молодец. должен понимать, что происходит Вопрос, какого хуя он забыл на моей жалобе И на ситуации, которые я разбираю Я вроде бы не писал никуда Что мне нужна помощь от какого-то администратора Чтобы тут разобраться Но он почему-то решил, что он нужно все-таки встрять Невзирая на то, что его никто не звал Начать мешать разборке А потом и вовсе меня отвлекать Совсем скоро появится в кадре другой администратор Которому я уже респектую Нежели вот этому дурачку Потому что он разобрался в ситуации И помог мне понять, почему все-таки вот этот вот чел на бандите будет виноват. И за что его откидывать? Просто у него есть право либо с тобой договориться, либо, просто тебя убить. Все. Стойте, можете, пожалуйста, отмина, тут типа можно вообще? Можно свои же нет? угрожает помеха разборки. Я тебя отпускаю. Ты меня сейчас угроз... угрожаешь типа жалобой на помеха-разборка? Удивительно, что челик, который пишет в дискорде про меня, что я доебываюсь до людей, сам же сейчас доебывается на ровном месте до меня, потому что ты сам сюда пришел, тебя сюда никто не звал, и ты лезешь со своими рекомендациями, которые к тому же оказались неверными. У него же... У него нарушение, кстати, было там. У бандитов написано. Там сначала он должен был. Слушай, ты мне вот сейчас угрозил. А потом, если не уйдешь, то все. У тебя. Ой, Ты сейчас просто мне сказал. Повтори, Если ты не уйдешь, я. Смотри, у него нарушение. Там в у бандитов написано, что он сначала должен был дать тебе возможность уйти. А, Вот оно. 6-1, 2. что такое. 6-1-2. Парусек, ну, да. чекну. Я, походу, с наемными пару улицами Парусек, чья 6, 1, 2. Бля... Если появляется свидетель, то вы должны ему дать возможность уйти. Понял. А, ТП. Помозор. У тебя 6, 1, 2. Меню. Поясни. Читай правила, бля, поясни. Поясни мне. Иди нахуй. Алло, пояснишь нет? Да бывает, просто он мне сейчас угрожал баном, типа помеха, разборка. Я тебя предупредил. Нет, это была угроза. На первый раз я это спущу и отнесусь к этому достаточно толерантно. То есть я выполняю свою работу администратора. Я выясняю, что произошло в той ситуации, пытаюсь выяснить, есть ли какое-то нарушение. И в мою работу влезает администратор. Меня очень умиляют просьбы действующих администраторов, которые здесь работают, которые адресованным не совсем таком позитивном тоне Прочитай ты уже правила Причем мне говорит Почитать правила и выучить Чел, который дольше играет, чем я на этом серваке Ну, словно я захожу сюда просто записать материал Вот в чем прикол Вопрос Зачем мне досконально учить правила на каждом сервере, на котором я снимаю При учете того, что я захожу Ну вот прям волной на какой-то сервак Я захожу именно вот записать материал и выйти Мне зачем учить? Я... Шо, их потом буду где-то еще рассказывать эти про ну, ушел ушел делал. ушел куда ты бежишь сюда вашу Иди нахуй. ушел потом куда ты бежишь ⁇ Ёбаная психованная истеричка ни у одного из них в этот момент нету оружия поэтому я пробегаю уже заранее вооруженным через этот район и как-то будет странно доставать в ответ на мое оружие свое Ответ очень и очень простой. Они искали с кем постреляться, нашли самую беззащитную цель, а именно гражданского. Нарушили после этого все разом фиррп, а именно достали оружие на вооруженного человека, который вам ничем не угрожает, и решили доебаться. А дальше идет самый распространенный прикол среди школа бандитов. А именно, отсчет от 1 до 3, который у них длится, сука, реально одну секунду. Они считают 1, 2, 3 и стреляют по тебе. Как ты должен среагировать на это, я не понимаю. Этот долбоеб вообще, видимо, считал в уме. Поэтому я его от чего не слышал. Я семпсель, не слышат, семпсель, семпсель, семпсель, семпсель. <связь> что, бля? Я не Ничего, что у меня оружие было в руках и он достает в ответ <связь> его нет? Ну, <связь> ты хуйня, бля. Ладно, окей, откроем логи. На меня? У тебя ФК, ФРРП. У тебя ФК. Фир, выдавай наказание. Эээ, а стоп, а когда было шо, когда? Только что ты бежал, достал оружие на уже вооруженного. И убил его. Так я говорил. Тем более, там настроек было. Что ты говорил? Лицом к стене. Ты отчет дал, или дал возможность сделать это. Нет, выдавай себе Фир Рп Выдавай, давай. А ты не можешь? Выдавай себе эфир РП и ФК. На сколько? Тридцать минут. Супер. Алексуха получил. Могу идти дальше. Кошмарить долбоебов да на бандитах. Еван, к сине, сука, быстро. Гражданский. Я считаю это трех гражданский. Вы на ком случае больше арестували. Я только что вышел из мэрии. При вас. Меня это волновать и не должно. Я шел домой. Я дико извиняюсь, но уже прошло почти пять минут. Я только Нет, из мэрии вышел при вас. И вы на это не обратили внимания. И вы ждали, пока я получил лицензию. Так как минимум странно меня наказывать после того, как я выйду из мэрии. Дайте я дойду домой и все. Иногда можно просто спокойно договориться. Слишком долго было бы просто ему объяснять в чат, поэтому я уже включил ГС. Но я также с изменением бегаю. Прикольно. Охраняемая территория. Блок. Тут можно спокойно открыть, а понимал. Да, я проник на охраняемую территорию, как-то написано в текст-скрине. Но меня за это нужно было не расстреливать, а поставить лицом к стене, обыскать, проверить лицензию, а потом сажать за то, что я проник на охраняемую территорию. Что делает этот ублюдок у вас на экранах? Правильно, он пытается со сто 50 раза меня убить, блять. У него это не получается, и я кое-как вроде бы сбегаю. Бля, я, конечно, не супер стрелок, но, блядь, так как он, я точно не стреляю. Я, понимаете, я умудрился еще ему написать в чат, увернуться от выстрелов, убежать с этой территории и встать просто на, на месте, чтобы он меня просто арестовал. Я, помочь за... не Да, ну да, я уйду тогда, блядь. Сука, не не успел нахуй. Мне кто-то давал предупреждение, не нет? Я... Окей. Сид, ТП. Ну все. Ну-ну-ну давай, давай, срыгни, срыгни, срыгни что. Извините за остановку не по теме, но я недавно в телеграм-канале своем, ссылка в описании, я открыл голосовые сообщения. Первые 10 часов, как я открыл, люди безостановочно рыгали. Поэтому мне кажется, с такими просьбами ему прямиком туда. Сойди, что то вот. еще. Фрикела не было, я же сказал. Тут, э, короче, там спокойно можно убивать. Это ты, ты читать научись. Там было написано даже, что нельзя входить. Но там не сказано, что можно убивать. Можно. В смысле, блять? Ну, а догадаться нельзя, нет. Типа. Что? Это полицейский. КПП. Ты мог меня арестовать, прогнать, пригрозить оружием, потом только стрелять Но не расстреливать на месте, пытаться Нет, нет Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да Давай, нет. срыгни что-нибудь в ответ, попробуй Завали оправдаться баллот, Срыгни что-нибудь в ответ, давай, давай, давай Завали балот Ого, баллова, а да, что да, ты да, сделаешь, да, если не ну, завалю? Ты опять меня баллова. пристрелишь раза с десятого, поскольку ты кривой ебаный стрелок, да? Нет Ты как, руку между ног просовываешь сзади, чтобы попасть наверняка, да? Я не выкрутил звук ноль, он просто думает, что мне ответить Какая... Может быть тебе какая разница? Может, У тебя фрикил Там не было написано, что проход это расстрел. Надавляю ну, дальше что? Дальше. поплачь, поплачь, поплачь. А чё кто плачет? Я сейчас меню вписываю, поплачу. вбиваю да, тебе да, фрикил, да, все, да. удачи. Давай иди все. Как... найти. Здесь я тоже не выкручивал звук в ноль и не ускорял видео. Он сука реально туго дум. У него башка нихуя не варит. Да нато админом купил думает крутой. Ну, явно Её покруче бомжа Косова, который, блядь, вообще с минус 100 зрением играет. Раз попасть, сука, не может по гражданскому, который стоит тебе на какая, месте. А тебе какая разница, зрение, ну, а к тебе как какая разница на кое привилегии играю? Алло, блядь, балван, ты ч ⁇ Свою фразу придумай какую-нибудь, которую ты юзать будешь. Выблюдок. Что ты, деревенщина, блядь, заткнулся? Фразу свою придумай, а потом выебывайся, мразь ебаная. Гитар, гитар, гитар, гитар. Обосрался, блять. Прикольно мои фразы пиздить и моим же оружием пытаться меня загасить. Ну ровно до тех пор, пока какие-то новые не вкидываю фразы. Мне нужна снова лицензия, поскольку меня этот ебанат убил. В следующих фрагментах микробандиты нарушать правила начинают пуще прежнего. Оказывается, там на крыше была какая-то РПшка. Ополчение сделали. Ополчение, уточню, из бандитов, состоящая целиком и полностью. В своем телеграм-канале я уже вам давал эту задачку на решение конкретно этой ситуации. Объясняю еще раз те, кто не в курсе. Бандиты построили себе на крыше базу, состоящую из всяких заграждений, что уже является нарушением правила Мингбилдинг и несет за собой наказание в виде 5 минут бана каждому, кто нарушит это правило. Помимо этого, бандиты, которые ебанулись головой несколько сильнее, чем остальные, начали ставить на этой крыше маники и также ходить с оружием, а иногда даже расстреливать других людей. Да, это возможно была бы очень классная РПшка, но ну, если бы она проходила не в людном месте, а в каком-то здании хотя бы. Но, к сожалению, инициация... РПшки и ее прямые участники еще не отошли от спайсов, и они устраивают ее в людном месте, что запрещено правилами Нон РП и Армия ТРП. Армия ТРП, потому что они там носят оружие в открытую, Нон РП, потому что они там устроили сука базу, и потому что они там держат маники. Кстати, нарушение правила Нон РП можно будет посчитать каждому раненному в голову участнику этой РПшки, потому что они все хотели спровоцировать полицию на какую-нибудь перестрелку. Иначе зачем бы они ходили с оружием, и начали бы дальше стреляться с ментами. Вы это, конечно же, увидите все без ускорения. Извините за такую долгую остановку, но у меня вопрос. Разве после того, что я сейчас вот вам пережёвываю, объясняю и показываю наглядно, где тут кто что нарушил, можно ли сказать то, что я просто так до людей доёбываюсь, высасывая из пальца какие-то аргументы? Потому что мне кажется, тут высасывать абсолютно нечего. Ты просто открыл правила, сопоставил с тем, то, что у тебя есть на демке, увидел, где какое нарушение, и все, жалоба готова, наказанные улетели. Вышло так то, что местные игроки достаточно сильно начали плакать из-за того, что я во время этой рпшки методично откидывал одного за другим долбоебов, которые нарушали правила либо минг-билдинга, либо нон-рп, либо армия рп ну ну нахуй, кучу. все, я с тобой не разговариваем. Бля. Да, бля, ну, прости, пожалуйста. пожалуйста. Ну иди, иди нахуй! все, я с тобой не разговариваю, бля. <смех> <смех> <смех> Ты что задохнулся, что ли? Почему, бля, бандиты? А может, ты пойдешь, а? Арп Да скрипач, скрипач, тебе делать нехуй, или что это? Скрипач, ну ебаный рот, ты. Окей, okay, в другом вопросе, а, блядь, короче, вопрос в другом. У что тебя это? нарушение ну, как именно? и армия Тарпи. А как именно? Ты на крыше убил чела, без причины. Ага, армия Тарпи. Крыша, общее место указано в карте. Мы, мы просто отыгрывали РП, и ты, ну решил просто до РП доебаться. Ну конечно я решил доебаться, ведь вы же ничего не нарушили, вы просто отыгрывали в кавычках РП. А если отыгрывает РП, вот такой вот контингент, то без нарушений не обойтись. Ладно, как хочешь. Какого, Какого РП? Какого то что? что вы стоите Иди, с оружием? Мы, мы, там. Сидим, РП. мы сидим, сделали там, мы сделали там потому что мы... В правилах сервера крыша не отмечена как безлюдное место, что там можно орудовать, доставать стволы и стрелять и убивать людей без причин. ББВП Строитель. А мы что, будем кидаться какашками, да? Нет. Ну, О, вы, слушай, да, ребята, я посмотрите вот посмотрите с этой вот фигней стреляю. Строительство что разрешено что для бомжа. Я здесь новенький, как у вас дела? Все прекрасно. Прекрасно. А что у вас здесь? Готовимся к войне с а, вот, вот, вот ним. Правило строительства. Похуй. Копы забирают нашего копы забирают Катакуре, смотри, Фэймазерленц, yeah, я был Алибаба, Фэймазерленц, можно? Кто тут еще что-то строил? Катакуре, Дося. Будешь что-то против меня говорить, да? Да я говорю, разворовали. Да не вы вообще, вот ваши подчиненные, наверное. я вообще не маленький, не маленький хуйкатор. Радиоведущий Ты предводитель общества этого собора? Да, общество. Сука, если это можно обществом назвать. это за хуйня, блядь? Как вы можете заметить, ни один я удивляюсь тому, что тут происходит. Но не могут уже две мухи ошибаться, согласитесь. Пиздец шакалы, блядь. не ожидал. Не, ну а в другую? Это шайки, я не... Армит РП уже у двух обезьян, фиксируем и запоминаем. Классная РПшка. Свои никто я, блядь, это... по полиции прибегала, ща я приду. Я, я на переговоры Короче, блять А что за переговорщик? Ребят, надо давайте у меня охуенные дипломатические армия. навыки. Давайте я... Мы, мы его не отдадим, да. Я вообще ни за кого, но давайте я буду не нейтральным удалось. лицом. Давай. а кто заложник? То покажите мне его. И вон заложник как стоит Пока они молчат, объясню Заложника они взяли и держат тоже тут Это не делается в общественном месте Ни в коем случае Нет, смотрите, давайте и не буду говорить я Смотрите, а дорогие не Я не знаю, кто вы Сколько и полицейские погиб... Ну да, нахуй не слушайте меня Ребят, реально, оружие уберите Послушайте уберите здравого человека оружие. Никто опасно сейчас в данный момент не предоставляет вам Я без оружия, вы тоже давайте не знаю, вон там. Смотрите, я вижу ребят. Человека стоит. В общем. Так. Они... они да, человек наблюдает, тоже толпа Давай, твой. давай. Он один, Толп давай. давай памят он? Да, говорю толповат, а он один его. Так, так, так, так. Он выступает нейтральным битовской. лицом. Блядь, он, В качестве, да, он стоит. В а, передаче не просто. Ну, я просил. А я среди таких людей... Блядь, смотрите, блядь, свою мать. Берете оружие, ребят. Пацаны, пусть следит мне там что-нибудь нету. Хорошо. Прохапчик, я тебя убил, его, блядь и уйти шпиздер, а кроме то, того, да. что сверху есть какой-то другой среди вариант Блядь, ну я предупреждал, он заебал мистиком. Ни в коем случае Все тогда, значит, тут мои оплономочия, все. Вы меня не слушайте. Вы свободны, тут ваши оплономочия Тут мы молчали, в основном все А что, так, в любом случае я тоже третье лицо Давайте, достаньте, блять, еще оружие все, Я все, контролирую, что тут происходит Просто, которая... Просто построила какие-то баррикады, и тут... Бери. Убери. Убери. Ну, Спасибо. Пиздец. Тут я ну уже не маник. За каким-то хуем решил нарушить на НРП и поставить здесь Маник. Сука. Что, стреляет? Больше не стреляю. Я в укрытии, все, мне плохо. Кто, блядь, стреляет? По нам, блядь, с ватой, если стрелять, я убил, блядь. Блять, убили радиоведущего, ребята. Сука, ну вот он тупой. Че она мне деньги берет? Сколько? Сколько? Э -э 150. Ты еще. Да, ты уже. Тысячу. Убери оружие. Ой. Дебил, блядь. Отсюда наблюдаем. Просто нужно было вы. Он постоянно с кем-то затрепался. Давайте, достаньте ствол, кто-нибудь еще, блять, разок. Учеба? Кота курим. Иди нахуй со своим манником отсюда. Подожди, а зачем вы маник тут поставили? Наша страна вы.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 да, давай давай, а давай, да. Давай, давай. давай, давай, давай, давай, давай. Давай, одна забирай. нахуй со своим Ребят, готовимся, готовимся. Почему? Да, нас атаковать будет. Похоже, что-то намечается, там слишком много что копов. Пацаны, пацаны, знаете, что они это хотят смех. Смех. А, они нет, хотят нас пацаны. А вы что, ну, серьезно решили делать, стреляться, потерь, стреляться полуку, прямо паша. на крыше в общественном месте? У вас не я... хаты, не хуя. Э, да, потому Жу. что -то? это наше государство, и мы будем отбиваться. Организатор РПшки еще не отошел на этот момент съемки от Спайсов, поэтому прошу его извинить. Че, ты с ними будешь сейчас или будешь смотреть? Нет, это а что, еблан что ли? Я понаблюдаю, кто будет оружие доставать, еще что-то mm -hmm. делать. Ага. Слушай меня нахуй, реально, yeah, блядь, нахуй я тебе эту, эту нотацию читаю, блядь. Адольф Дриплер. Какой чужой? Ребят, выйти за ограду, вот это, за ограду. Это, выйдите по вот парасисту человеческим фрелое, языком. Фрелое, Будьте вы вот людьми, во всяком случае. Это не чужой, это свой. Он основатель этого государства. Уберите а а тазер, оружие. Слушай, слушай, Берете, я могу всю эту защиту Берете. убрать. Отбор. Это все моя защита. Моя защита. БНР. -э подожди, подожди. Бомжатская народная ступоль подожди, Почему он должен -э арестовать? Да так, ну это, что то захотел этого арестовать? Я ему говорю, давай ты его лукишь. Шарируешь, но ну подожди, подожди не, он, не он, не он, не я, мы не, не, не являемся не членами война. вашей республики, мы не защищаем ну, вас, если никого, вам мы не, не нужна война, сранивайте нахуй отсюда. Да мы забираем костюм этого человека, который маньяк оставил, это уже наглость. Нет, это нужно это нужно вой... это. вы просто сваливайте нахуй поставила. отсюда, потому что это наша территория. Нет, минут. Нет, нет. Ты люблю все деньги, наше Нет, наша демократия, наша демократия. Это наше право. Ставлю сотку на то, что долбоеб, который кричал про демократию, не знает лексического значения этого слова наши законы вы по одному по одному скажи хотя бы русский есть вот русский есть все такой Русский есть? Давай. Мой закон мусора сосать. Вот какой мой закон. Открытая провокация полиции, то бишь нон-РП. И вот он тоже сосет, кстати. Короче, я не знаю, как по-английски будет, у нее быстро. Блять! Пацаны вяжут меня, это неадекватно нахуй. Отходи, отходи, у них оружие, отходит. Тихо, тихо. Тихо, тихо, пацаны, уходим под поле, уходим в подполе, блять. Кури, кучева заебись у парня теперь, теперь, они на нас рейдят все может, они нас рейдят ры... я тебе советую лучше уже да. нет армия ТРП Рубрика ⁇ Бандиты ущемились ⁇ Какие-то игроки сервака, вообще рандомные, начали спрашивать у меня, почему я так часто и много выдаю людям армия ТРП. Я даю это объяснение, и кто-то ущемился с оскорбления типа ⁇ долбачи ⁇ Но кого-то конкретного я ведь не оскорблял. Я также достаточно доходчиво, это вы видите на экране, я объясняю, что представляет из себя вот это вот их якобы РПшка. Мы стедели, никого не трогали. Блять, я хуй клал на твою демку. Челу просто не яхуй делать, он доебывается до всего. Просто я пришел, увидел то, что они там делают какую-то базу. По правилам строительства это неправильно. Это нарушение мингбилдинга. билдинга По правилам армии ТРП тоже неправильно. Бегать по крыше, доставать оружие. Сука, ставить маники, блять, на крыше мэрии вот здесь. У них ни базы, ничего нету. У них ничего нету абсолютно. Они тут, блядь, просто построили... Да. А в чем прикол? Чё Че все затихло? Чё все понимали, затихло, да, Данил? А, видимо, напугались. То, что видишь, ты начал Записать они, видимо, забежались из-за этого. Пугав еще говорю, что типа то, что ты ноешь. Вчера он говорил, что ты типа, пытаешься высосать компетенты из пальца. То, что ты вчера вот пытался до этого докопаться. До, этого, до вот, кого докопаться? А чё за суета-то вчера, вчера была, ну мне выдали наказание и всё. А, я потом а, просто смотри. написал, то, что вот так смотри. и так мне выдали наказание, но я хочу материал просто набрать, зайти. И они начали типа, начинать тебя душить прям по полу. типа он будучи ковнером, и ты его жаль. Типа они вот в такой степени пытались душить, а вот этот вчера а, ну он улетел сразу. А, Лоник? Я сам вчера, сам да. понял, что он и сегодня мешал мне работать. Да. Кусик, я знаю, ты за да. мной бегаешь. <связать> Вон он на базу админа вцепнулся, как <связать> раз лоник А чё <связать> за суета, чё там <связать> за плач такой, я же просто по фактам раскидал нарушения. Бегаю, смотрю за ситуацией, вижу нарушение наказываю, чё не плачут? Не обращай на него внимания, на приколе Кентик просто Ну раз на приколе, давай тогда у... прикол уже в серьезное переведем. У меня есть демка того, как он провоцирует полицейского, а потом удивляется, что вот они начали стреляться Потом удивляется тому, что я фиксирую нарушение Чё удивляться-то, блядь? На меня Это он вчера же бы подал, количество. ну окей, хорошо, я не могу банить равных по рангу. Окей, выдавайте бан. Я наказание с меня потом наказание сняли, чтобы я набрал дальше материала. Я тут не играю на постоянке, а судя по тому, что он тут играет, он играет на постоянке. Заковывать наручники, он сейчас сразу убегать. бы типа, забайтить на перестрелку. На РП, эфир РП, вот и все, сразу. Вот, в одном предложении на РП, эфир РП. Что, что такое, что случилось? Почему ты берешь просто на крыше и байтишь коп? По предлогу, ты беру мусора сосать и так далее. Кого? Ну, я же, подожди, как я байтил? Кого я байтил? Я нет, просто нет. сказал, закон в моем государстве такой. Мусора сосать. Мы построили... Это все началось вообще, почему именно мусора сосать? Я могу сейчас прямо, вот прямо, сука, тут аргументировать. Что дальше происходило? Меня заковали в наручники, мои люди достали оружие и начали стреляться. Я лично, я просто сбежал. Твои люди были из твоей группировки? Нет, а это флеру. просто рандомы какие-то были, Femme. которым я сказал, э, пацаны, гобун против власти устроим и все. Suicide ну там были. Да там все были. В моей группировке только элитные люди состоят. Ну тогда сейчас придется потепать тех, дабы спасти меня да, на веру. кстати, скрипай, за что а, тебя убивают, ребят? Тепайте, мне-то что? Да нет, просто бред то, что я смотрю, и тебя, и тебя просто сбредят. Ну да. Ну когда Туда я в сказал, что он случайно по тебе попал. То, что он когда швалял по нему, и путе сейчас попадает. А ч туда его? У тебя претензия есть какая-то или что? К тебе? Ну да, ты прямо ничего никогда не говоришь. А ты я должен? дал? Пожалуйста, разборка. Ну, у тебя претензии злоба копятся. В чем проблема твоя? В чем проблема? Ну, блять что ты смешан, но спокойнее. выскажи, в чем твоя проблема? Да не, забей. Что забей? Ты дальше будешь Душнишь постоянно. Вот в чем моя проблема. В чем я душню? Я контролировал ситуацию, вижу нарушение, наказываю. что тебя не устраивает? Или я не по правилам выдавал наказание? Просто так вот? Нет, ты по правилам это все делаешь, но это лично, личная моя претензия то, что ты просто душнишь, но вот такими вот мелкиследническими правилами. Ну их же не просто так придумали. То что ты делаешь, это без вопросов. Я не спорю, их не просто так придумали, но это мне конкретно не нравится как человек мне плевать кто их там придумал где это просто моя конкретно претензия как человек Ну не нравится не нравится я что сделаю сажать этих дегроидов на пять минут я так скажу это не очень способствует тому что давайте уже конкретно к разборке перейдем Тебя фиррер к стене. если что там уже больше нет никого ладно может их кстати ставили там просто было блять гулдеж может и ставили он один Говорят, тебя ставили к стене, Контор, а Я убегал. говорю, может может и ставили, просто там такой галдеж был, я толком ничего разобрать не могу. Так вот. Как только и меня повязали, тебя... сразу все начали орать. Он говорит про мусора сосать, и его начинают вязать. Он в этот момент убегает, и начинается перестрелка. Может, в просто Чувак, потому что, может, я там с этой крыши 150 раз пятгал, и я знаю, как с нее прыгать. что ты даёбываешь сейчас? В наручниках? Сейчас? Ну, ну, а че? жизнь выпадал. Чувак, там крыша. Слушай, там крыша любая претензия на по нарушают. факту нарушение твоего всё. это сразу дает Набор окончен. А, нет, потому что это не является да, это не является нарушением. Я спрыгнул, я прыгал с ну, небольшой высоты. Это вообще. типа туда, ближе к этой к крыше мэрии, которая крыша еще... Да. Я не когда... ну, А, ну это нормально абсолютно. Тут а, не дает просто просто неточности все. Это... ФРРП. ФРРП в том, что тебя менты вяжут, а ты от них уходишь еще в наручник. Ну, окей. Ладно, тут я ничего не могу сказать. Провокация, нон-рп. Допустим. Ты видишь за спиной госов и боишника много госов, и ты говоришь мусора сосать. Причем ты просто не хочешь, чтобы к тебе приходили менты. У тебя там свое государство. Ну да, я не хочу, чтобы ко мне приходили. Да, но ты делаешь так, чтобы они зашли на твою территорию и начали с тобой вязать тебя, перестреливаться с тобой из микрочели. которые вообще не с твоего клана. И что, что они ну и то, это левые люди Ты левых людей набрал, которые нарушают правила Ты не в состоянии за ними уследить И ты на это глаза закрыл А я обязан? В смысле, ну ты говорил кучу раз То, что ты тут главный У меня на демке это лично есть Ну что и что, значит твои слова ну, просто мальчик. Хуйня какая-то, воздух в игре 2006, 2006, да? заволода, а что, так не может быть? Ну хз, это как минимум странно тогда Смысл тебе находиться на админке Ты видел кучу нарушителей и ты ничего им не сделал Если он в РП профей игнорирует Ничего нарушение. страшного. Будучи донатным. Ну, так вот, два основных нарушения НРП на и эфир РП. Все? Все, вроде бы. Ну все. Ну да, он вроде согласен. Ну все, управляйте в Она тебе меченый. Ну все, пизда мне, блядь. скрипач меня унизил по фактам и выебал в рот. Так и называется. Это карикатура такая сейчас, да? Комичность, ты пытаешься обыграть. Да. Я очень комичный, очень смешной. Ну я пока не замечаю этого. Ну, ладно, я, кстати, это кстати очень реально жаль. на соврали. Я с ты будешь вместо а, а Насчет админа, кстати, о, у меня о, вопрос. А, подождите. Это скрипальчик? Кустик. А че за тон голоса это, такой это обижен? Он контент из пальца. Да, я высасываю контент из пальца. Что? Из таких как ты. Ну, я знаю. Вот просто до мелочи, А что да до мелочи? Я да. Блядь, я сижу, разбираюсь со своим нарушением. Фу, всех, смотри, короче, Какое-то тело смотри, летает, по говорит, посмотри в камеру, сзади. чтобы так. я повертелся. можешь еще, пожалуйста, чтобы он замолчал? А что замолчал? Я не уже не достаточно не сейчас не буду рассказывать все. про тебя, а потом ты уже объяснил. Ты встревал, какие-то свои ремарки говорил, как сегодня это было. Я тебе один раз сказал, уйди. Сегодня, да, было. Вот этот косяк я признаю, но типа... Да, вот это было. Вот, да, вот Нет, ты договориться то, хочешь или подискутировать. Вот, я вот могу просто было. остановиться и сказать, дай вы, выдай ему наказание. Он стал 12 за сегодня. Признаюсь вот только за сегодня? Не, я признаю его. Вот серьезно. Вот, вот за это стоит. Все, окей. Мне этого достаточно было. Просто суть в том, то, что когда чел какой-то с кем-то разбирается, зачем ты туда лезешь? Тебе там делать нечего. В админ-чате сообщение «Лоник, тэпнись, нужна помощь». Тэпаешься, помогаешь. Нет, ты влетаешь в чужую ситуацию. Тебя туда не звали. Вот в этом вся суть. Я этого добивался. Не того, чтобы тебя сейчас сбанили.